Всем привет, дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, значит вы находитесь на канале Work and Life, и с вами я, его ведущий Антон Белюк. Work and Life это канал, рассказывающий о жизни и работе за границей обо всем, что с этим связано, а в частности о жизни и работе в Польше, так как именно здесь я сейчас нахожусь, живу здесь я уже более полутора лет работаю здесь рекрутером уже не первый год. Я являюсь специалистом по трудоустройству за границей. Сейчас 2018 год со следующего следующего, 2019 то есть года, мы, вероятнее всего, начнем трудоустраивать людей на различные работы также и в Германии. Изначально я приехал как чернорабочий, работал одно время сварщиком, работал одно время разнорабочим на стройке. Сейчас же я работаю рекрутером в офисе. В одном из надежнейших польских агентств по трудоустройству Предоставляю вам легальное официальное трудоустройство в Польше Только самых надежных и проверенных работодателей У нас есть вакансии как для разнорабочих, так и для специалистов Работы на любой цвет и вкус как по строительным специальностям, так работы на различных производствах, также работы в интернете, как, опять же, для специалистов, так и для новичков-любителей. То есть я буду здесь предлагать вам способы заработка с полного нуля, способы заработка, которые я реально сам проверил на себе. Я снимал на камеру весь свой путь и собственно мой видеоблог это такой своеобразный рассказ о моем пути, который создан для того, чтобы предостеречь вас от моих ошибок, которые я совершил и повести вас наиболее правильным и простым путем, который приведет вас в итоге к успеху в плане поиска достойной работы. В Польше и вообще за границей Мой канал направлен не только На поиски, предоставления вам работы Также он направлен на то, чтобы Смотивировать вас э, к тому Чтобы вы осознанно сумели И решились на то, чтобы поместить Себя в зону дискомфорта То есть выйти из серого и унылого Кокона под названием зона комфорта В котором находятся многие Работая на тех работах, которые Вас не устраивают в вашей стране Будь то Украина, Беларусь, либо Россия Поместить себя в максимально дискомфортную ситуацию, чтобы в итоге преодолев все трудности, которые станут на нашем пути, они по-любому будут. Но если вы поставите перед собой четкую цель, достигнуть успеха, достигнуть этой цели, несмотря ни на что, и ни за что не опустив руки, то в итоге вы добьетесь не только желаемого, но и результаты превзойдут все ваши ожидания. Поэтому, друзья... Если вы хотите изменить свою жизнь в лучшую сторону, то обязательно звоните или пишите мне прямо сейчас. Мои мобильные номера вы сейчас видите в нижней части вашего экрана. Выходите из зоны комфорта и меняйте свою жизнь в лучшую сторону. Но советую вам начать с Польши, так как здесь э, не так высок языковой барьер. И тем более тут я смогу вам посоветовать и подобрать подходящую вакансию для вас. На моем канале вы найдете как видеоролики об условиях труда, так и об условиях проживания, которые предоставляют польские работодатели для э, трудовых мигрантов из стран постсоветского пространства ну и также кучу другой полезной интересной информации, связанной с жизнью и заработком в Польше и за границей в целом. Также хочу отметить, что я здесь не буду разводить различную воду, показывать вам свою повседневную жизнь и давать какие-то э, левые советы, которые вы найдете и так в интернете от многих других блогеров. Я буду вам давать реально действенные фишки и методы по трудоустройству за границей, по поиску работы за границей, предоставлять вам актуальные вакансии, как я уже сказал, только от самых надежных и проверенных работодателей. И предоставлять вам абсолютно любую работу Если хотите работать на стройке, на заводе, либо на производстве Либо продавцом, программистом и так далее Этот список можно перечислять очень долго То я могу вам это предложить без проблем И также, если вы хотите работать удаленно в интернете Такая работа у меня для вас тоже найдется Ну и где бы вы ни находились Будь то каменные джунгли Варшавы, Россия, Украина, Беларусь либо любая другая страна, сколько бы вам ни было лет, помните, все в ваших руках, Изменить вашу жизнь в лучшую сторону и начать менять ее никогда не поздно. Обязательно проходите также на мой канал в Телеграме. Вы по ссылочке, которая будет в описании к этому видеоролику. И обязательно подписывайтесь сюда, так как там вы также сможете найти э, актуальные вакансии в Польше на любой цвет и вкус. Э, ну и проходите на мой официальный сайт, ссылочка на который появится в конце этого видеоролика. В нижнем левом от меня углу вашего экрана там также будут полные списки актуальных вакансий в Польше. Ну а на этом у меня все. Делитесь ссылками на мой канал с друзьями. Ставьте лайки, либо дизлайки под этим видео, в зависимости от того, понравилось ли вам оно. Подписаться на мой канал вы сможете очень скоро, нажав на кружок с моей фотографией, который появится в верхнем правом от меня, углу вашего экрана. Также не забывайте писать комментарии под этим видео. С вами был Антон и канал Work and Live И помните, ваша жизнь только в ваших руках. До скорых встреч, друзья!